Здравствуйте, меня зовут Светлана, и вчера я прошла лазерную коррекцию зрения Смайл в клинике Смайл Айс у профессора Вальтера Секунда. Собственно, выбрали этого врача совместно с мужем, именно потому, что он разработчик, основатель этого метода, и кому как ни не к нему было обратиться. Также прочитали много положительных отзывов о клинике Шиловой, поэтому, собственно, выбрали ее. У меня был достаточно сложный случай, потому что сильно разное как бы, зрение было на разных глазах, и... Был подобран оптимальный вариант, то есть все согласовано, мне объяснили, как лучше и что, и я выбрала из нескольких вариантов, так что я довольна. Теперь осталось не трогать глаза, что очень сложно для меня, потому что я их постоянно трогаю, и закончить реабилитацию, уверена, что все будет хорошо. Спасибо клинике и доктору Вальтеру.